Здорово! Вы на канале Hekon Pictures. И это первый выпуск перестройки за Ноттингем Форест. Сделано много работы, потрачено много нервов, но все же у меня для вас хорошие новости, интересная статистика и так далее. Еще, чуть не забыл, когда на моем канале будет 1000 подписчиков, я разыграю 1000 гривен. Так что подписываемся на канал, ставим лайки. Жмем колокольчик и поехали. Да-да-да, мы в Премьер-лиге. Ура! Так и да, у нас неплохая трансферная политика. Большую половину игроков я подписал свободным агентом. Ну и вот можете посмотреть, кого я продал. В основном это ненужные нам игроки, но были те, которые захотели сами уйти из клуба. Теперь вот таким образом выглядит наша команда. Пишите в комментарии, что вы думаете по этому поводу. Может, кого-нибудь надо купить э, сейчас или в зимнее трансферное окно. Ну и самое вкусное, наша статистика. 56% побед. Сыграно 52 матча, выиграно 29. Сыграли в 11. Проиграно 12 матчей. Трофеи 0, потому что мы заняли в чемпионшипе 4 место. Идем дальше. Лучший игрок. Чемпионшипа в сезоне 2021 и по совместительству лучший бомбардир Гиего Коста. На его счету 46 матчей, 54 гола, 7 голевых посов, 14 раз признавался лучшим игроком матча. Средняя оценка 8.87, 87 2 желтые карточки. Неплохая такая статистика для старичка, правда? Ну а приобрел я его-то, не считая подписного бонуса, можно сказать, бесплатно, свободным агентом. Итак, что можно сказать по поводу этой карьеры. Мне самому нравится ее проходить и показывать все результаты вам. А когда мне что-то нравится, то я это делаю намного лучше, чем когда я просто что-то делаю, без никакой симпатии. Так что я думаю, вы меня понимаете. Ну что ж, подходит это видео к концу. Пишите в комментарии любые претензии, там, ну, все что угодно. Завалите меня прям комментами, ставьте свои королевские лайки, подписывайтесь на канал, кто не подписан, э, жмякайте в колокольчик, чтобы ничего не пропустить. Ну что ж, любите футбол, играйте в футбол, всем Сокер Менеджер и давайте до свидания.